Самое страшное, что делает алкоголь, он уничтожает целые народы и навсегда их выметает с лица земли. И примеры подобных трагедий мировая история знает предостаточно. Алкоголем, как вы помните, были уничтожены индейцы в Америке. О а том, что алкоголь – это оружие массового уничтожения не только людей, но и целых народов, знали и знают все без исключения претенденты на мировое господство. В частности, Гитлер. Гитлер был не дурак. Это был опасный матерый враг нашей страны. Так вот, в 1942 году Гитлер, формулируя основы оккупационной политики на завоеванных восточных территориях, в своей директиве написал всего три предложения. «Необходимо свести славян до языка жестов. Никакой гигиены, никаких прививок. Только водка и табак». Вся социальная программа Гитлера для наших народов. Ни школ, ни больницки, но газет, водка и табак. Но Гитлер знал, чего хотел. Он знал, что водка, табак выметут ненавистных ему славян с лица земли через одно поколение. А в недрах СС этой преступной фашистско-масонской организации был разработан детальный план уничтожения алкоголя великого украинского народа. «Вся Украина попала под оккупацию, так вот этот изобережский план предусматривал продажу украинцам дешевой копеечной водки, но только в обмен на книжную макулатуру. Были созданы приемные пункты, на которые человек приносил связку книг, вес на вес ему наливали водку, но водку выдавали при одном условии. Он должен был сам пойти эти книги на костре сжечь. Сам должен был сжечь». Таким образом эсэсовцы предполагали, уничтожить духовное богатство народа книги и выразить народ с помощью алкоголя. Чтобы покончить с этим алкогольным геноцидом, а то, что творится у нас, это самый настоящий алкогольный геноцид нашего народа. Все у нас развалено, последнее, что исчезнет, это водка и табак. Доступность колоссальная, просто. Я у себя в академ городке выхожу в три ночи на любой перекресток, повернусь, я вижу три торговые точки, круглые сутки торгуют пивом, вином, сигаретами, водкой. Сейчас уже ночами и наркотиками приторговывают. Гитлера-то нет, а политика-то Гитлера проведена полностью властями в жизнь. Я очень много езжу по стране, и я вдруг понял, что мы так и не осознали, что же с нами произошло. Ну как так могло случиться? Величайшая в мире держава и вдруг ее в одночасье развалили на куски, превратили в нищих и пустили по миру с протянутой рукой. Неужели это случайность на стыке тысячелетий? Никакой случайности здесь нет. В феврале 1985 -го года, когда стало ясно, что у нас умрет очередной генеральный секретарь Черненко, на свое заседание собралось мировое правительство. Это страны Большой Семерки во главе с США. И именно в 1985 году они приняли окончательное решение уничтожить нашу с вами родину, Союз СССР, и разделить Союз СССР на 52 карниковых независимых государства и заставить эти 52 государства между собой конфликтовать. Вы спросите, какой резон мировому правительству делить Союз СССР на 52 государства? По оценкам ведущих экономистов Запада, к 2015 году будут истощены природные ресурсы западных стран. И единственная нетронутая кладовая – это одна шестая часть Земли, где нам с вами посчастливилось родиться и расти. На разрушение Союза СССР они бросили сотни миллиардов долларов. Эта программа получила кодовое название «Гарвардский проект». На эти миллиарды долларов они купили всю верхушку КПСС, купили всех книжков на местах, они купили все средства массовой информации. И в 1991 году им на эти деньги удалось сделать то, чего не смог сделать ни Гитлер, ни Наполеон. Разрушить Великую Россию, которая называлась тогда Советский Союз. Мы с вами, свидетели второго акта этой вселенской трагедии, идет разрушение Российской Федерации. Эта программа получила название «Хьюстонский проект». На нее выделены десятки миллиардов долларов. И вот то, что творится на Кавказе, все эти теракты по всей стране, они оплачены вот этими преступными зелеными бумагами. Но вторую часть своего людоедского плана, а мировое правительство это людоеды 20 и 21 века, тут уже нет никаких сомнений, они поначалу скрывали. А потом обнародовали и его цинично. Оказывается, в 1985 году... Они приняли программу «Минимум» в отношении народонаселения Союза СССР. До 2020 года вдвое сократить народонаселение. За 35 лет каждого второго у нас в стране убить. Причем убить не столько войной, сколько старшее поколение уничтожить нищетой, которая будет организована, а молодое поколение уничтожить развратом, который будет внедрен, уничтожить алкоголем, табаком и наркотиками. И вот сейчас на алкоголизацию, наркотизацию и разврат нашей молодежи Запад тратит десятки миллиардов долларов. Вот с этими миллиардами долларов мы, честные люди, как партизаны, и ведем отчаянную борьбу в своей собственной стране за спасение своих детей и внуков. Но аппетиты у этих людоедов растут во время еды. Во время еды. 18 лет назад Видный деятель тайного мирового правительства Маргарет Тэтчер, бывший премьер-министр Англии, выступая публично и касаясь политики Запада в отношении России, она обронила загадочную фразу. Она сказала, «По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно оставить проживать на территории России 15 миллионов человек». Переводчик думал, ослышался, перевел 50. Его тут же поправили, но no 50, 50 15. 15. А куда остальные тридцать 135? У нас было 150 миллионов. А остальные из 135? подалкогольный, табачный и наркотический нож. 8 лет назад в Москву приехала Мадлан Олбрайт, бывший госсекретарь ША, тоже видный деятель тайного мирового правительства. И выступая в Москве перед так называемой демократической общественностью, она повторила ту же фразу, но в более мягкой форме. Она сказала, по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 миллионов человек. А куда остальные 130 на 145, а уже 140 осталось? А остальные под алкогольный, табачный и наркотический нож. Я решил поинтересоваться, кого эти людоеды решили оставить жить на нашей территории. Два миллиона – это обслуживание Транссибирской железнодорожной магистрали, кратчайший путь Юго-Восточной Азии в Европу, это обслуживание самых грязных химических металлургических производств, это обслуживание мировых ядерных могильников, в которые будет превращена наша страна. Не нужны этим людоедам ни наша история, ни наша культура. Мы с вами им не нужны. Им нужны наши природные богатства, им нужны наши природные просторы. Недавно на русский язык была переведена книга Джона Колемана под названием «Комитет 300». Джон Колеман — полковник английской разведки. Он 30 лет служил в разведке и изнутри изучал тайные механизмы управления глобальным политическим процессом. И в этой книге он пришел к научно обоснованному выводу, что всей глобальной мировой политикой заправляют 300 богатейших семейных кланов мира – он их так и назвал «Комитет 300». Эти 300 семей связаны между собой жесточайшими тайными масонскими связями, они определяют всю мировую политику, а вот эти президенты «семерка» — это мелкие шавки и пешки, которые полностью выполняют волю Комитета 300. Так вот этот комитет в 1970 году заказал научно-исследовательскую работу. Когда работа была выполнена, Результат оказался просто ошеломляющим. Выяснилось, что природные ресурсы на Земле ограничены, и для комфортного проживания в третьем тысячелетии на всех землян природных ресурсов не хватит, а хватит только для одного миллиарда человек. И этот комитет 300 сформулировал теорию золотого миллиарда. В течение 100 лет с 1970 по 2070 год на земле должно остаться не более 1 миллиарда человек, для которых хватит природных ресурсов. Остальные 5,5 миллиардов землян подлежат безусловному и поголовному уничтожению. Кто же попал в этот золотой миллиард? Попало население США и Канады, Западная Европа, Восточная не попала, Израиль и Япония. Мы, народы России, за редким исключением, в этот список тоже не попали. И вот это мировое правительство развернуло программу глобального уничтожения народа населения Земли. Африку они уничтожают спидом и голодом. Нас, северные народы, они уничтожают алкоголем. А вот мусульманские народы, которые не берет ни разврат, ни алкоголь, они просто уничтожают войной. И вот эта серия, Афганистан, Ирак, Иран, Сирия и так далее, будьте уверены, и до нас с вами они доберутся. Меня... Четыре года назад пригласили в Завьяловский район Удмуртии. Удмуртия, республика возле Урала, центр город Ижевск, а вокруг города вот таким кольцом расположен пригородный Завьяловский район. Глава администрации, женщина, на официальном бланке пишет мне письмо. Дорогой Владимир Георгиевич, ваши лекции против алкоголя, табака есть в каждой семье в нашем районе. В нашем районе в 17 из 19 сел люди организовали общество трезвости. И они борются за то, чтобы изгнать из деревень торговцев смертью, алкоголем и табаком. Просим приехать в наш район. Все хотят на вас живьем посмотреть. Мы вас примем как самого дорогого гостя. Мне самому стало интересно, что это за такой район в России, где в 17 из 19 сел люди организовали общество трезвости». Я выбрал три дня и приехал к ним в район. После обеда собирают всех учителей района, 300 человек. Я им читаю эту лекцию об алкоголе. Сидят учителя, слушают внимательно. А две молоденькие учительницы сидят и улыбаются. Вот сидят и в нагло улыбаются, мало улыбаются. Они соседи ширкают, вы кого слушаете, он же сумасшедший, он что несет? Пять с половиной миллиардов людей уничтожит. Меня этих улыбочки так за душу взяли. Я говорю, тут вот некоторые сидят и улыбаются. Так вот, говорю, чтобы этим некоторым больше вообще не улыбаться, я вам приведу всего две цифры по вашему родному Завьяловскому району. У вас за горой деревня Бабина, Этой деревне 400 лет. Я сегодня утром старшеклассникам в школе лекцию про алкоголь читал. Так вот, на тот момент, в четырех девятых классах в деревне Бабина Обучалось 68 учеников, 4 девятых класса. В первый класс в деревне Бабина. В том году пришло 6 учеников. За 10 лет пивом, вином и водкой уничтожено старинное русское село Папина. Я говорю, вы знаете, что значит для каждого из вас вот эти две цифры? Вы, говорю, даже еще не подозреваете, что это за цифры такие? А эти две цифры значат следующее. Вот эти шесть учеников, через 25 лет, если они не сопьются, если они не сопьются, каждый должен будет себя прокормить, ребенка как минимум одного прокормить, и вас 11 пенсионеров прокормить, вас, кстати, тоже. Как вы думаете, он один, 13 человек прокормит? Да нет, конечно. Знаете, говорю, что сделают эти шесть учеников с вами? Они вас поубивают всех из гуманных соображений. Прокормить-то все равно не смогут. Чего ж вас мучит то И наше телевидение уже ведет эту работу. Оно готовит массовое уничтожение старшего бесполезного поколения. Самая популярная рейтинговая передача оказалась «Последний герой». Там за 3 миллиона рублей съедают своего же товарища, с которым, ну самого бесполезного, с которым только что, понимаете, рядом ели и спали. Да когда это на Руси такие игры были? Мы всегда вместе спасались. Сам погибай, товарища выручай, а тут за деньги съесть, ну, это же, племя людоедов, самого слабого, бесполезного взяли и съели. Идет работа. Я, кстати, вот об этом рассказал своему другу. В Челябинске, он учитель. Он говорит, что ты мне про Замьялова рассказываешь? В нашей школе восемь девятых классов, восемь. Мы не можем в этом году набрать один первый. Нет семилетних детей в городе. Мы ездим по всему городу, рыскаем, ищем семилетних детей, заключаем договор с родителями. Мы за счет учителей наймем автобус, привезем, увезем, только чтобы в нашей школе, только чтобы был один первый класс. Нам сказали, не наберете первый класс, школу закроем, педагогов разгоним, хоть в петлю, в петлю есть. Вы понимаете, соратники, вот мы с вами, уже есть те самые индейцы? Мы с вами уже и есть эти индейцы. Это безмозглая, пропитая марионетка мирового правительства Ельцин, он совершил преступление. Он обезлюдил наши города и селы. Вы посмотрите в Москве. Каждая вторая девка идет с сигаретой, с бутылкой пива. Беременных-то нет. А если рожают-то детей. Детей-то ведь каких рожают? Итак, мы со сухой закон. Единственное, что спасет нашу страну от уничтожения и деградации, это немедленное введение в стране сухого закона. Мы, трезвые люди, имеем шанс выжить в этой ситуации. Все, кто с пивом, с сигаретами, на них уже крест поставлен. Меня тоже вчера спросили, Владимир Ильич, откуда вы взяли вот эти все данные об этом мировом правительстве и так далее, то есть, если это какой-то, ну, бред сивой кобылы, грубо говоря. Так вот, я сегодня специально принес показать вам один очень удивительный документ. Это документ. И называется он следующим. 7 сентября 2000 года независимая газета опубликовала доклад Игнатова, генерального директора информационного аналитического агентства при управлении делами президента Российской Федерации. Это главный президентский аналитик. Доклад его назывался «Стратегия глобализационного лидерства для России». И послушайте, что он здесь пишет. Ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность мирового правительства. Мирового правительства с большой буквы написано, то есть это имя собственное. Следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба нового мирового порядка. Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в масонских ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство, узурпация власти в мировом правительстве, хасидско-парамасонской группой требует скорейшего исправления. И далее он пишет. «Препятствием на пути нашей страны в число лидеров глобализации следует считать, и неконструктивную позицию мирового правительства. Выдвинув теорию «золотого миллиарда» — это уже официальный термин «золотой миллиард». Выдвинув теорию «золотого миллиарда», мировое правительство искусственно ограничило число людей из стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-пармасонской группы, не должна обходить число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для нового мирового порядка. Как говорится, приплыли. Дальше некуда.